друзья всем привет сегодня у нас на обзоре вот такой вот светильник новинка серии lines модель al 170 светильник предназначен для декоративной подсветки и художественного освещения помещений сегодня мы его распакуем посмотрим что входит в комплект светильника и установим в комплект данного светильника входит пенопластовая вставка защищающая светильник от повреждений при транспортировке Подробная инструкция по эксплуатации светильника, перчатка для его, бережной установки, шестигранный ключ с шестигранными винтами для фиксации положения необходимым и монтажный комплект. Корпус данного светильника изготовлен из металла, что улучшает теплоотвод светодиодного модуля. Данный светильник достаточно простой в установке. Он имеет вот такое основание с двумя отверстиями для крепления к монтажной поверхности с помощью двух саморезов. Внутри корпуса расположен импульсный драйвер, который подключен к клеммной колодке, которой достаточно потом подвести просто провода питания и также подключить. Сейчас мы подключим светильник к линейному автотрансформатору, будем менять питающее напряжение и убедимся в том, что ни световой поток, ни мощность светильника меняться не будут. Напряжение уже ниже 150 вольт. Как мы видим, ни мощность, ни световой поток светильника не меняется. На корпусе данного светильника по кругу расположены специальные винты в количестве трех штук для фиксации светильника в необходимом положении для потребителя.